В Госдуме депутаты партии «Новые люди» предложили законопроект, благодаря которому россияне смогут больше отдыхать в майские праздники. Но при этом сократится новогодние недели на 4 дня. В теплые дни жители России смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников. Документ уже был внесен на рассмотрение в Нижнюю палату российского парламента. Если законопроект будет принят быстрее, чем предполагается, то уже в 2023 году майские выходные могут начаться с 29 апреля по 9 мая. Это будет еще одно чудесное. Возможностью для иногородних студентов поехать домой в мае. Я думаю, что это неправильно. Между ну, тем, не все владельцы важно, бизнеса положительно оценивают законопроект. И дополнительные это дополнительные выходные, это друзьями. Идеи длинных, майских и коротких новогодних дней обсуждается уже несколько лет. Некоторые жители России отнеслись скептически к данному законопроекту. Появилась масса вопросов о том, как будут проходить выходные, влияют ли они на заработную плату и будут ли заставлять людей работать в выходные. Нет, майская заработная плата она будет такой же, то есть это же будут официальные выходные. Они, то есть, соответственно, так, так же, как и написано, соответственно, трудовым договором, это так, такой же обычный месяц, просто государство может предоставить нам дополнительные выходные. Между тем не все владельцы бизнеса положительно оценивают законопроект, ведь дополнительные выходные – это дополнительные расходы. В принципе, это то время, когда люди уделяют время для наших дизайнеров и приезжают, поэтому нас, как представителей мебельной индустрии, такой перенос не пугает. А наоборот изменения для бизнеса это нам даст только плюс потому что не все успевают выходные дни и если чем больше выходных дней у города тем лучше для нас. По словам экспертов, изменения все-таки могут наступить, ведь документ должны принять к концу лета. Учитывая, что чиновники крайне редко вносят поправки в уже разработанные графики, у россиян есть возможность ориентироваться на новый праздничный календарь, строя свои планы на грядущий год. Анастасия Белова, Карина Саяхова, Фарид Александр Кузнецов,